Дорогие друзья, всех приветствую! Сегодня мы посмотрим картину криптовалютного рынка Возможно, найдем какие-то хорошие ситуации для покупки Хорошие ситуации для отработки падения на фьючерсах и так далее Посмотрим, в принципе, общую рыночную картину И как обычно, я куплю криптовалюту на 100 долларов Давайте с вами начнем с анализа биткоина Биткоина стоит в диапазоне от уровня 40-42 тысячи до уровня 51 53 тысячи Присутствует максимальная неопределенность Как только появляются бычьи факторы, он, они сразу меняются медвежьими и наоборот. И все-таки я предполагаю вероятное снижение до уровня 40-42 тысячи и дальнейший отскок, но естественно нужно пронаблюдать за рынком. На биткоине никаких торговых ситуаций нет и картина полностью неопределенная. Тем не менее, частенько возникает такой вопрос, зачем анализировать альткоины отдельно, если все зависит от биткоина? Отдаю ответ. От биткоина конечно же все зависит, это фундамент всей криптовалюты, и вся криптовалюта следует за биткоином. Тем не менее, происходит переток ликвидности из биткоина в другие альткоины. И когда биткоин стоит на одном месте, или когда биткоин падает, происходит тот самый переток ликвидности, и некоторые альткоины стреляют. Например, биткоин у нас стоит на одном месте или даже падает, а криптовалюта Атом у нас растет. У каждого альткоина есть свой потенциал и свои цели. И именно для того, чтобы определить, Потенциал, и цель нужно анализировать АЛЬТКОИН отдельно. И это просто обязательно следует делать. Как же вы узнаете, где фиксироваться на АЛЬТКОине, если вы его не проанализируете? Поэтому очень важно анализировать АЛЬТКОИН отдельно, но делать это что нужно вместе с БИТКОИНом. И, к примеру, если БИТКОИН у нас растет, АЛЬТКОин уперся в уровень сопротивления, то вероятнее всего этот АЛЬТКОИН не вырастет так сильно, как БИТКОИН. И, может быть, даже он не пробьет уровень сопротивления. То есть даю пример, да? БИТКОИН у нас растет, а альткоин, к примеру, давайте нарисую вот здесь, вот альткоин у нас будет вот здесь, вот находится уровень сопротивления, отснабьется об уровень сопротивления и никак не может его пробить Поэтому сегодня мы займемся поиском таких ситуаций, где больше вероятность падения, где больше вероятность повышения при определенных движениях биткоина Итак, покупаю очередную криптовалюту Мой выбор пал на пожилые криптоактивы Это у нас, во-первых, лайткоин Лайткоин у нас находится в районе сильной области сопротивления в районе уровня 100, это круглый уровень для цены и очень сильный уровень поддержки То есть здесь можно покупать лайткоин, по моему мнению И именно это я сегодня и сделаю Сейчас котировка находится на 150, если лайткоин опустится до 100 долларов, я также его в будущем куплю Итак, лайткоин, напоминаю, что я инвестирую каждый день в криптовалюту 100 долларов И сегодня я куплю криптовалюту лайткоин по маркету на 50 долларов Купить лайткоин Подтвердить. Вторая пожилая криптовалюта – это криптовалюта Dash. Опять же, цена сейчас находится на значении 140. Если она до уровня 100, я также куплю... Dash в будущем И обратите внимание Вот на этот уровень поддержки А это уровень у нас 65 Если на пусть до 65 Я также буду присматриваться к дэш. Но опять же, все это я делаю В случае падения А сейчас я покупаю дэш На 51 доллар Дэш USDT а Market 51 доллар Купить дэш, Подтвердить А почему 51? Потому что я в первый день Купил криптовалюту на 99 долларов А поэтому сейчас все у нас нормально Итак, вот мои все криптоактивы Которые мною куплены за 3 дня Постепенно портфель но, естественно, он еще очень-очень далек для того, что я задумал Поэтому буду продолжать покупать каждый день А теперь давайте перейдем к анализу альткоинов Итак, криптовалюта Атом, Она у нас просто взрывается Я давал сигнал там, где у нас образовывалось тройное дно в данном месте Я также отрабатывал эту позицию с вами И также Атом у меня куплен на споте Мы уже увидели рост здесь Обратите внимание На 60% Это довольно неплохое число Пушка, ракета, все взрывается, и цена у нас находится в районе глобального максимума, и вполне вероятно, что Атом пробьет глобальный максимум. В таком случае цель при пробитии глобального максимума будет в районе 60 долларов. Обратите внимание, что биткоин у нас стоит на месте и падает, а Атом у нас стреляет. Вот у нас происходит переток ликвидности. Тем не менее, сейчас входить, по моему мнению, в Атом поздно. Я входил на значение примерно 23, сейчас это делать, по моему мнению, поздно. Поэтому, если кто-то держит Атом, присмотритесь к фиксации Небольшой части прибыли на значение 60 И даже сейчас можно потихоньку фиксироваться Но, естественно, не полностью Что касается меня, на фьючерсах я все зафиксировал Получил достаточно большую прибыль А на споте все еще держу Эфириум мы с вами уже обсуждали Сильный криптоактив а Врисовывается бычий флаг с целью 6 тысяч долларов Здесь все понятно Трон, друзья, обратите внимание Картина для трона не очень хорошая Но, тем не менее, пока что и не очень медвежья а Здесь у нас вырисовалось некое подобие двойной вершины который, естественно, указывает на смену восходящего тренда, и цель находится на значении данного. Сильного уровня поддержки То есть она может спуститься еще до этих значений 0, 0 и 5 Тем не менее, если мы отдалим и посмотрим То картина вполне себе хорошая и пока что вполне адекватная Что касается отработки В принципе, можно отрабатывать понижение Попробовать, но очень делать это нужно осторожно Здесь присутствует даже больше неопределенность Чем какой-то уклон на понижение или повышение Я в принципе сейчас исследовал криптовалютный рынок Отдельно до видео И не нашел каких-либо хороших торговых ситуаций Лично по моей стратегии то есть я просто не вижу торговой ситуации, присутствует неопределенность, поэтому я рекомендую воздержаться на ближайшее время от краткосрочной и среднесрочной торговли То, что не в ситуации, то, что неопределенность, это часто бывает в период нового года Именно поэтому я обычно не торгую до и после нового года Криптовалюта Йота находится на трендовле несопротивления, вырисовывается прекрасная ситуация, здесь у нас вырисовывается треугольник и цели помечены, цель это 2 доллара, 3 доллара и 5 долларов То есть я ожидаю выход из этого треугольника и держу криптовалюту Йота на споте Матик у нас находится на глобальном максимуме И вполне вероятно, что мы и пробьем этот глобальный максимум в ближайшее время Криптовалюта выглядит очень сильно, но тем не менее Давайте открою 4-часовой таймфрейм а Здесь вырисовывается некое подобие головы и плеч Давайте я это нарисую В данном месте вырисовывается подобие головы и плеч И если линия шейнус пробьется, то это может провоцировать движение до трендовой линии поддержки вот наша трендовая линия поддержки и эта цель в районе примерно 2 долларов Но напоминаю, что головы и плечи будут завершены только тогда, когда линия шеи у нас пробьется Пока что этой фигуры здесь нет Она только вырисовывается На файлкоине у нас печальная ситуация Здесь у нас вырисовался нисходящий треугольник а Уровень 40, крайне сильный уровень Он пробился у нас и теперь служит для цены уровня сопротивления То есть мало того, что здесь образовался нисходящий треугольник С сумасшедшей целью на понижение Плюс ко всему здесь... Уровень у нас протестировался. То есть вполне вероятно, что можно ждать дальнейшего здесь снижения до уровня примерно 18. В принципе, здесь от уровня 40 можно рассматривать позиции на понижение от данного уровня. Шансы на восстановление данной криптовалюты малы. То есть если даже биткоин пойдет вверх, здесь находится сильный уровень сопротивления, о чем я и говорил. И цене будет трудно его преодолеть повторно. Поэтому я скорее вижу здесь понижение. Криптовалюта Elrond. Elrond дала уже... Большую прибыль я зафиксировал LRONT уже достаточно давно, на отметках 470. И опять же, я здесь не вижу какого-либо потенциала на повышение. То есть здесь я вижу только падение. Естественно, мы можем здесь проводить какой-то консолидации в таком нисходящем диапазоне, но это будет именно падение. То есть потенциал на повышение здесь я не вижу. Криптовалюта Solana также очень перекуплена. То есть здесь у нас вырисовалась фигура голова и плечи. И можно ждать снижение до уровня примерно 100-125. Криптовалюту Салана я зафиксировал, но не помню точно, зафиксировал ли я все полностью, либо я оставил какую-то часть, чтобы она держалась. Но то, что я вижу по техническому анализу, здесь потенциал на повышение больше нет. BNB выглядит крайне сильно. Опять же, здесь вырисовывается, как на эфириуме, бычий флаг. И можно ожидать движение к цели в районе 1000 долларов. Плюс ко всему происходит поджатие уровню сопротивления Криптовалюта Ада, Кардана, опять же, по моему мнению, израсходовала свой потенциал а Что можно здесь ожидать? Я ожидаю здесь движение вверх до уровня 2.0 И дальнейшее снижение Здесь у нас, возможно, вырисовывается голова и плечи И мы пойдем далее здесь на понижение Это мое видение Друзья, вот такая вот картина криптовалютного рынка Посмотрели мы с вами кучу интересных ситуаций Кучу шикарных ситуаций, которые, в принципе, можно отработать При возникновении определенных бычьих или медвежьих факторов цели я вам обозначил, потенциал я вам обозначил и это опять же мое видение, это то, что я делаю, и то, что, как видите, я сам покупаю криптовалюту и захожу в сделки на фьючерсах. Друзья, вот такой вот получился обзорчик. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, там я буду публиковать все свои покупки криптовалюты. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, ставьте этому видео палец вверх. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!